в отпуск собрался какой отпуск За паспорт оформлять лето не хватит ты чего сейчас же все просто регистрируйся на портале госуслуги ру оставляй электронную заявку и жди паспорт госуслуги ру проще чем кажется